приветствую всех на своем канале приобрели мы новый плиткорез плиткорез фирмы Хускварна, модель TS-60 вот. ну и сейчас я кратко расскажу будет такой маленький у нас обзор итак, вот наша Хускварна TS-60 вот. начнем по порядочку. вот у нас ноги примечательно что в них во-первых, они очень добротно сделаны, крепкий очень металл. Во-вторых, Во они выдвигаются. То есть, бишь... нажимаем кнопочку и вот на таких защелочках на нужную высоту себе их можно отрегулировать. Вот. Также есть отверстие в этих ногах для крепления самого станка к нога. Чтобы чтобы ничто никогда не у нас не убежечься. Начнем мы с ванночки обзора. То есть, вот в нем есть такая вот ванночка. Она заезжает туда на такие саласочки. Вот, в ванночке отдельная емкость для самого насоса и выход для прилива воды и для выхода, для вывода шланга. И естественно заглушка. Ванночка сделана добротно не липкая вот. сам насос у нас вот такой, вот у него присосочки такие, то есть он туда в ваночку вставляется и вот так вот у нас присасывается но лично мое мнение, что эти присоски будут служить недолго потому как есть у меня использование аквариума это на практике потому что такие присоски у нас долго не живут долго не живут вот так это дело, можно положить, можно переставить, можно где-то сбоку и засадить. вот, здесь э, у нас выезжает такая вот станинка, вот, примечательно в ней что, вот такой, э, Удерживатель воды обставил, струи воды, потому что когда вот, начинают воду забрызгивать. А раньше мы подставляли что-то там, кусок гипсокартона, либо пенопласт, но что-то крепили. Очень не хватало вот этой вот, этой вот штуки. Вот, она. И действует вот, таким образом сюда. Очень нужная вещь. Вода не разбрызгивается. Вот... Э -э -э -э -э. Планк идет, под вот подвод воды на самый основной насос и другой, э, сюда же вставляется, я покажу, э, к самой станине. Вот, то бишь, вот этот выход. Вот он вставляется и подает воду на саму станину, то есть вот на этот паз, если нам не нужно, допустим, чтобы нам вода подавала сверху, а нужен подвод снизу, это для того не нужно. Вот у нас здесь такой переключатель. Вот его крутите, подается снизу. Переключили, подается кверху. Кверх. Вот у нас подвод второго шланга, то есть он отсоединяется таким путем, вставляется и проворачивается обратно. То бишь это подвод воды именно на саму станину. Вот, станинный ход очень плавный, обеспечивает вот такие вот ролики у нас. Они у нас пластиковые. Вот, станина сделана очень добротно. Вот, ход, как я уже говорил, очень плавный. Сама станина довольно-таки широкая. 67 примерно сантиметров. Вот. здесь есть боковая такая планочка, которую делают более широкой. Здесь у нас вот такие вот крепления. Для чего они служат? Вот они раскручиваются. И, как я уже говорил ранее, вот. они фиксируют у нас. Сам станок к ногам. Вон вот у нас И И он Вот таким это все образом происходит точно так же. С обратной стороны. Итак, сама голова ход очень тупой то есть нужно силу приложить для того чтобы ее опустить вот обеспечивается это вот такой вот пружиной ну потом разработается будем надеяться что будет лучше основной зажим фиксирует голову у нас то есть вот мы его закрутили Все, голова у нас не открутили голова у нас входит Второй зажим обеспечивает глубину реза То бишь открутили Глубина Лучше, закрутили, меньше Третий Зажим у нас Для смены диска И обслуживания Очень удобно, потому что в других моделях У нас были нужны ключи какие-то Еще что-то там Чтобы это все дело разобрать Здесь очень удобно Вот Подвод воды вот, единственный минус этого подвода то, что он никак не регулируется, вот. в модели Devolt у нас был подвод здесь, и его можно было крутить, то бишь, направить конкретно на диск, чуть-чуть ближе на само лезвие диска, на начало его, вот, от этого, соответственно, менялась подача именно на сам диск воды в плане разбрызгивания, то есть, либо же капли падали, вот, как здесь сейчас, вот, он на диск подает воду, они отбивается о а кожу, как бы начинает падать. А там уже можно было добиться тоненькой такой, как бы стеночки воды, вот за счет подачи. Ну это мы, может быть, переделаем в дальнейшем. Кнопка стопа для э, стопора диска при его замене. Вот. единственное, что мне немножко не понравилось, это кнопки пуск-стоп. Вот, потому что в других моделях там был такой рычажок поднимаешь его, аппарат работает нажал обратно он включился, довольно таки было комфортно вот все это дело да, забыл еще я по 45 градусов у нас есть запил вот, то бишь начало головы вот Вот, ну говорю про это, что немножко неудобно. Вот, кнопка индикатор работы. Вот, фиксатор для фиксирования столешницы. То бишь вот мы ее зафиксировали, все, столешница у нас никуда не двигается. Вот, в целом первое впечатление станка очень добротное. А, вот диск в комплекте шел скварновский. Э, э, алмазное напыление довольно-таки широкое. Сейчас я это померю. Потому что в других обычных станочках 11 миллиметров. Вот мы видим напыление. Рез станка, э, диска этого на станке довольно-таки хороший. Вот уже мы опробовали, порезали пару метров плитки. Вот. В целом, как бы, все понравилось. Еще есть здесь вот такой у нас фиксатор вот фиксатор вот он. Ну, то бишь надо на упор какую-то линеечку сделать выставили зажали вот по линеечке и нарезаем допустим те же плинтуса одного и того же размера вот очень понравилось выставление по градусам вот то бишь надо нам 45 градусов выставить поставили закрутили положили плиточку порезали вот, надо больше сделать там какой-то другой градус Ну, то есть все очень четко, не нужно само отверять, как бы, вот, В этом плане эта вещь тоже очень-очень понравилась. Вот, мощности устанка хватает. Вот, Довольно-таки мощником он э, работает, скажем так, приятно забыл добавить, здесь для транспортировки есть очень удобный колесико, то бишь, все это дело мы сложили, вот, многие отдельно остановили и как э, туристический чемодан за собой потащили. Для этого, для транспортировки есть у нас вот эта вот ручка, вот, то бишь, ее берем и тянем за собой, как чемодан. Вес его 36 килограмм вместе с ногами. Вот, ну давайте поднимемся по техническим характеристикам мощность двигателя 1800 Вт. напряжение у нас используется 220 вот. диаметр диска у нас 250 мм вот. глубина резки 65 вот. максимальная длина пропила используется 70-700 мм вот. ну если кому то надо будет более подробные характеристики можно найти без проблем в интернете вот. есть у нас еще одна модель Husqvarna TS-230 вот, но о ней немножко попозже я сейчас расскажу в сравнении с предыдущей моделью этот станок у нас будет использоваться для резки различной плитки не крупногабаритной вот, ну в основном это керамогранит, это будет 60 на 60, ну и поменьше. Другие, э -э, Единственная проблема в этом станке, что вот эта вот нога вот, не дает, э, скажем так, по диагонали распилить широкую плитку. Вот, Но ну для этого мы купили тот мелкий станок. Вот, будем использовать его. Этот же нам нужен для более точной работы. Очень э, примечательно в этом станке вот, именно вот эта вот опускающаяся голова. Вот, можно сказать, из-за нее данный аппарат был куплен, потому что если нужно порезать, допустим, нам э, плиточку ну вот, допустим, нужно порезать нам э, плиточку, вот мы делаем, допустим, ставим упор вот, примерно, <coughs> как-то вот надо нам ее как-то распустить э, на другом, допустим, станке мы то есть что делаем? Ставим меточку карандашиком здесь, ставим здесь вот. Прикидываем головой, как это, напускаем голову, смотрим, попадает ли на эту меточку. Вот. Дальше двигаем, двигаем в станину смотрим, попадает ли у нас на эту меточку. И тогда делаем пропил. Обычно мы это делаем, провязаем верхнюю лазурь вот, насквозь, а потом уже идет у нас э, основной рез. Так у нас нет скола, вот, и мы двигаемся идеально точного разреза данной плитки, вот, допустим, так. В этом случае, когда у нас идет плита на ступеньке, вот, данный станок у нас быстро незаменим в работе. Вот. Можно, конечно, сделать это все, я делаю, и болгаркой как бы, поперей. Вот, но такого качества резы, скажем так, болгарка не добьешься, как на данном станке. Вот все, на этом у меня все, если кому-то понравилось. Ставим лайки вот, и не забываем подписаться на мой канал. Будет много интересного. И еще один из плюсов забыл я э, про него добавить. Э, это плавный пуск самого двигателя. Потому что до этого у нас были станки, они сразу же э, стартовали на максимальных оборотах. Здесь же пуск у нас двигателя плавного. Такой вот у нас получается рис.